Всем привет! В эфире новый выпуск, точнее, перевыпуск старого, старого видео под номером 7, посвященного нагайцам. В данном случае я решил опять же в рамках перезаписи первых выпусков, сделать его более таким развернутым, масштабным, поскольку в прошлом выпуске были такие, скажем так, очень поверхностно прослись, и весьма была информация такая противоречивая. Поэтому вот сейчас мы поговорим о Нагайцах в частности в частности прикубанских и в целом вообще нагайцах, чтобы понять как бы, предысторию вопроса и последствия их, скажем, так, судьбы. Итак, нагайцы это тюркский народ, сформировавшийся вот в эпоху монгольского нашествия в, на территории южного Урала. Из различных племен, народов, проживавших на той территории и пришедших вместе с монголами. Так уж случилось, что основным этносом, которые проживал на той территории, были восточные кипчаки, более известные у нас как половцы, которые впоследствии тех пришедших монголов ассимилировали и, поскольку они были большинством, они передали им свой язык. Поэтому тот текущий язык нагайский, он относится к половецкому языку, а никоим образом не относится к монгольским языкам. А само название Нагай, оно сформировалось э, вот, на территориях обширных э, значит, Северного Причерноморья, Кавказа и Крыма. И связано оно было с э, именем монгольского и золотоордынского тогда еще темника. Нагая, собственно, который жил в 13 веке и имел довольно серьезный авторитет. То есть, темник это, по сути, как военачальник, но он настолько был, скажем так, и обладал такой властью мощной, он совершал вот эти серьезные походы, причем он действовал довольно самостоятельно. Походы совершал далеко на Запад, в европейскую часть. Его, скажем так, признавали. Своим вассалами выплачивали ему дальние территории Византии, Сербии и Болгарии. Настолько он укрепился тогда в своей власти, что даже свергал их самих ханов золотой ордынских, то есть по сути дела серым кардиналом был в Золотой Орде. Сам его Улус, он, его, то есть его владения, растянулись тогда от Дуная до э, Дона. Это одна из версий. По второй версии вот именно имя Нагая привлек к Нагайской орде и к нагайцам хан Эдигей, который жил позже через несколько веков, считается таким мифологическим отцом-основателем Нагайской Орды, ему тогда достался в рамках Золотой Орды так называемый мангытский юрт. И сами нагайцы тогда называли себя Мангыты. То есть, вот само слово это оно монгольское представление. Это было монгольское племя Мангаты, которое было полностью симилировано местными, но само название это сохранилось. И по сути дела вот та часть э, Улуса, которая принадлежала Эдигею и все народы, которые проживали в них, э, их стали называть Нагайцами или Мангатами э, просто как вот государственное название. То есть понятно, что это были те же самые половцы, тюрки, там, туркмены и там, прочие да, народы, но как государственное название, как в России русские, да, вот всех россияне называют, а также здесь вот нагайцы, просто такое общее, общее собирательное название всех народов, проживавших вот в рамках одного Улуса, государственное название. Уже сами потомки Эдигея, то есть в последующем ханы этого Улуса, они добились полной такой самостоятельности от Золотой Орды, отделились от нее, определившись вот в регионе между Волгой и Рытышом, стали строить свое такое государство с центром в городе Сарайчик на реке Урал, Через которые проходили основные торговые пути с запада на восток и с севера на юг. Таким образом, Нагайская Орда это довольно большая территория, самостоятельно стала отдельно существовать в xiv xv веках, однако, вот, к XVI веку, к середине 16 веку, с расширением русского государства, с захватом Иваном Грозным Казанского ханства и Астраханского ханства то есть возникла серьезная угроза Нагайской Орде, она в то время уже начинала подавать признаки такого внутреннего раскола. И основной нагазский хан этой орды Исмаил Бей признал себя вассалом Ивана Грозного, чтобы как бы обеспечить себе безопасность. В связи с чем произошел внутренний раскол в орде? Дело в том, что был такой еще хан Гази-бен-Урак, это такой вот потомок по ханской линии, которого в больш... вот нагазской орде его отделили от власти, то есть его лишили возможности управления, как бы в результате там целой такой династической склоки, так получилось, что он вообще от управления был отодвинут, в общем, так. И всеми поколениями, весь его род. Хотя этот род был довольно знатный. И вот они между собой на этом фоне как бы собачились там. А когда главный хан признал власти России, то у них произошел открытый конфликт, поскольку вот этот отторгнутый от власти хан гази... Газинбейнуррак, он э, не был согласен с такой позицией, он э, не принимал того, что можно стать воцелом вообще русских, и на этом фоне орда раскололась на большую и малую, так, большие ногаи и малые ногаи. Раскололась, но первое время они еще жили как бы совместно. То есть э, малые ногаи, немножко как Югу к морю, откочевали по Волге на восточный берег э, и они совместно проживали вот в течение вот этих э, нескольких десятилетий получается. Это уже к 60-м годам, 10, 10 лет после этого раскола, вот этот улус Газибека. Малый Ногай, он настолько как бы его авторитет там возрос, что он полностью как самостоятельно выделился, как самостоятельное государство практически существовало. При этом во внешней политике он опирался в отличие от Большой Орды на Крымское ханство, которого в то время владела не только Крымом, но и Северным Прочерноморьем, и всем практически Кавказом, до самого Каспийского моря. В 70 м годам он посылает туда своих послов в Крымское ханство. Которые предлагают заключить вот, между малыми ногами и крымским ханством такой союз против России и Большой Орды. Что, в общем-то, имело успех, поскольку именно они участвовали в Первой русско-турецкой войне, когда э, турецкий султан э, пытался совершить поход на Астрахань, чтобы ее отбить от русских. Э, и в этом ему помогали и крымские ханы, и.. Э, собственно малые нога. Но дело в том, что крымские ханы помогали постольку-поскольку для них невыгодно было, чтобы этот поход совершился, потому что они теряли самостоятельность, тогда. А с другой стороны они не подчиниться тоже не могли, иначе это был бы открыт конфликт османской империи. Кстати, примечательно, что в этом походе турки пытались прорыть Волгодонской канал. Вот Даже набрали там около 30 тысяч человек, начали рыть, но поняли, что не смогут. И их армия дезертировала в связи с наступлением зимы, и поход этот не удался. И в будущих походах Малые ногаи участвовали, в частности, вот, крымские походы на Москву, когда ее сожгли, и когда были суровые сражения, которые ставили вообще под удар в саму русскую государственность. В эти годы постепенно нагайцы начинают переселяться во владение Крымского ханства на Кавказ. Здесь они заключают союз с Кабардинским князем, с родом Пшивоков, и как бы здесь происходит таким образом разделение у, у самих кабардинцев, то есть род Пшивоков совместно с Малыми Малой и Крымским ханством борется против рода Темрюка, князя, который являлся союзником России. У них происходили постоянные вот сражения на этих территориях по этому поводу. В те же годы начинается полное разрушение Большой нагайской Орды, сначала в 1577 году русские войска под командованием князя Серебряного брали, взяли ее столицу Сарайчик, захватили, но оставили ее как бы существовать целой. Однако буквально спустя несколько лет на, эту, на Сарайчик нападают так называемые воровские казаки, то есть те, кто не подчинялись непосредственно Москве. Самостоятельные, и эти казаки просто ее разрушают полностью до основания. По другой версии это делают два страханских полкострельцов. Ну, то есть, сложно сказать. Все это, по сути дела, развалило всю эту государственность Нагайской Орды большой, чем не применули воспользоваться тут же все ближайшие соседи. По поводу самой ее судьбы, то есть, к 17 веку примерно появляться начинают на восточных ее границах, бывших уже в Калмыкии, по берегам Яйка и Волги начинают расселяться. И, значит, они нападают на. Большую Орду и устраивают в такой форме на геноцид Ногайцам, там их полностью начинают истреблять очень серьезно. Выжившие представители Большой Ногайской Орды откачивают к Малым Ногаям, какое-то время с ними вместе кочуют. В дальнейшем либо они переподчиняются частью русскому государству, переходят под русские владения, либо вместе с Малыми ногами перемещаются аж вот на юг, в предгорье Кавказа, где прячутся на территории примерно современной Чечни. А калмыки их сюда дожимают, и здесь происходят такие ключевые сражения, в которых калмыки проигрывают, а, и как бы останавливается калмыцкое вторжение в эти регионы. А нагаи таким образом вот, оказываются на Кавказе. Калмыки захватывают серьезную группу нагайцев, которых при, принятых в районе Пятигорья, Пятигорска современного. Станица Тамерлеская там сейчас находится, назывался этот темный лес или по-тюркски Карагаиш. И вот находившись в плену нагайца, когда уже калмыки откачивали обратно в Джунгарию в 1777 году, они как бы, ну, решили освободить, скажем так, на территории уже Астраханской области, где они и поселились, и по сей эта группа называется Карагашем. Спустя почти век, в 1728 году, часть нагайцев решает переселиться в Северное Причерноморье, то есть это территория современной юга Украины. В частности, назывались эти как бы, группы. Четыре группы: Буджак, Едисан, Джейм, Джембайлук и Едишкуль. Как бы, вот именно они и сохранили эти применные названия по сей день. Здесь они принимают после переселения власть Османской империи над собой. Значит, однако не, не сильно особо участвуют, скажем так, в османских вот этих всех нападениях, так как скорее всего ну, скорее принимают форму такого пограничного народа, который удерживает эти владения Османской империи здесь, и придерживает в свою очередь Крымское крымское ханство от полной самостоятельности. Здесь среди них выделяется такой представитель Джан, Джан Бомбет Бей. Называемый, один из лидеров Едисанской Орды, который э, кочевал в междуречии Днестра Южного Бога. И в начале русско-турецкой войны в 1669 году под его руководством все вот эти четыре племенных объединения, которые туда переселились, выражают э, э, желание перейти под подданство русского правительства и переселиться на Кубани обратно из Северного Причерноморья. Ну, русское правительство отправляет туда своих агентов, переговаривает с ними вот этими Мурзами, то есть представителями аристократии на Они поддерживают этот проект переселения. И в 1770 получается, году, то есть на следующий год, они все переселяются на Кубань. То есть останавливаются они как раз на территории Кубани между Дречкой Дон, Дон и речкой Кубань, то есть в Степной Кубани. Через четыре года, в годы турецко Турецкой войны, османский султан значит, назначает новым крымским ханом Девлетгирея, который при поддержке турецких войск в марте высаживается в Тамани, для того, чтобы выбить отсюда подчинившись русским нагайцам, нагайцев, и как бы нанести значительный урон тем укреплениям русским, которые уже есть на Кавказе. Однако, вот этот лидер как раз, Джамбамбет, он начинает объединять из этих нагайцев, даже тех сомневающихся начинает очень серьезно с ними э, прорабатывать этот вопрос, и э, они как бы получается все нагайцы заявляют твердое желание придерживаться русской власти и помогать ей в битве с турками. Тут отметить то, что в тех сражениях, которые там происходили, те, кто предпочитал отворачиваться, якобы на наверцев бить нельзя, вот Жан Бомбет лично там чуть ли не их рубил там всех. То есть была очень жесткая установка на то, что нагайцы будут помогать России. Происходит ряд довольно серьезных сражений на этой территории Кубани, в результате которых лет Греи терпит довольно серьезное поражение и вынужден отступать с территории Кубани. При этом захватываются э, кубанские так, центры управления э, со стороны Крымского ханства. Это вот крепость в Копыле, с нынешней стали на Кубани. После окончания русско-турецкой войны э, русские власти назначили удобного для нагайцев своего человека, который был бы и верен им. Однако через два года скончался вот этот главный представитель нагайцев Джан Мамед, Гирей, Джан Мамед Бей. Его преемником стал Мурза Джаумаджи, который уже не был так предан русским властям. В то же время, после русско-турецкой войны, крымское ханство стало, по сути, самостоятельным государством, однако формально было под влиянием серьезных протекторатом Российской империи. Формально вассальные ханству кубанские Нагаи оказались фактически враждебными Российской администрации. И уже в 1781 году, то есть через пять лет, начинаются первые восстания ногайцев против Российской администрации. Выступления эти трактовались также как бунты против Крыма самого. К июлю 1982 года восстание полностью охватывает и сам Крым, то есть восстание это было по сути антироссийским в связи именно с тем, что Россия формально управляла уже крымским ханством. Однако были и другие причины. Дело в том, что после окончания этой войны Екатерина II издает указ о том, что всех нагайцев необходимо выселить за Урал в Тамбовское и Саратовское наместничество. И все это, естественно, вызывает волну негодования среди ногайцев. Причем это касалось, приказ касался и тех, кто остался в Северном Причерноморье, и кубанских нагайцев, и даже кавказских. И если в 1982 году этот как бы, манифест еще ну, имел такую форму разговоров, его никто не видел, то в 1983 году он уже случилось присоединение полное Крыма к России. Фактически просто исполнилось то, что формально уже считалось таковым. И этот манифест по сути расширился тем, что он упразднял вообще государственность этих нагайцев как таковых, то есть их не признавали вообще как самостоятельным народом на этой территории и значит, предписывалось переселиться туда на Урал. Все это вызвало серьезные восстания на этих территориях, которые необходимо было подавить, что и не сделать. Значит, Екатерина II послала, послала туда Суворова на Кубань для того, чтобы подавить восстание на гайцы. В августе, значит, Суворов приезжает на Кубань, сначала в район Ейска, где начинают собирать войска и продумывать планы вот, подавления этих восстаний. Но при этом, же с его приездом 11 августа происходит серьезное нападение около Ейска на ставку бутырского полка, которые значит, в жесточном бою отбиваются от войска. При этом попадают в плен мурзы, аристократы прикуманских нагайцев. Спустя получается, две недели, 23 августа, нагайцы вновь пытаются предпринять попытку нападения на ставку главнокомандующего его войск в Ейском городке. Значит, собирается пятитысячный отряд нагайцев, которые перерезают все коммуникации, окружают эту территорию и начинает штурм Ейского гарнизона. Комендант крепости Лишкевич. Он эту оборону держит, но как только узнает, что со стороны моря Сазовского подходит еще дополнительная, скажем так, помощь этим штурмующим, и что осада будет круговая уже, выставляет пушки, и из пушек начинает расстреливать вот, артиллерии активно вот этих осаждающих. Что для конницы очень серьезно влечет потери для ногайской конницы. Взять иск не удается, начинается контрнаступление русских войск, их выдавливают нагайцев оттуда, и они принимают решение значит, собрать все свои силы, отойти к югу и там, вот, собравшись, дать встречный удар по наступающим русским войскам. Таким образом, в течение нескольких месяцев до октября идет такое планомерное отступление пригубанских нагайцев к реке Кубань и планомерное наступление Суворова на, на их ряды. И 1 октября, значит, в местечке недалеко от Услабинска, около крепости Керменчик, происходит решающее сражение. Ночью войска Суворова окружают вот этот огромный отряд нагайских войск, собравшихся у переправы, и к утру совершают нападение, причем старается действовать холодным оружием, чтобы привлечь меньше внимания сразу, то есть сделать такую внез... ставку на внезапность. В этой битве за один день погибло, от пяти, по разным расчетам, от 5 до семи тысяч нагайцев, нагайских всадников, среди которых вся аристократия практически всех этих орд, трех основных, по крайней мере, точно. По определенным версиям, весьма таким сомнительным, но все же имеющим место быть, всего погибло в процессе вот этой битвы и последующего отступления до 400 тысяч там насчитывают и чуть ли не женщин и детей но по общим прикидкам скорее всего это было несколько десятков тысяч и это в совокупности во время отступления во время последующей их, скажем так, последующего их перехода к берегам Черного моря с целью отплыть в Турцию, потому что многие из них посчитали убежать туда, в Испанскую империю эмигрировать. Но при этом считается вот именно у нагайцев тот день, 1 октября, считается днем такого геноцида, тоже у них своя версия о том, что происходил нагайский геноцид в этой битве. И вот день Траура считается, 1 октября. Выжившие либо признали власть Российской империи, сдались э, и подчинились ей, либо предпочли э, уйти в горы, к Черкесам, к тем же к Дагестанцам, туда вот в горные районы, и оттуда еще какое-то время продолжали свое сопротивление, потому что там были регионы подчиненные Российской империи. Спустя 10 лет, 1793 году. Значит, нагайцы Северного Кавказа входят в образованные русским государством приставства, образованные по принципу их принадлежности к определенной, к определенной Орде. Но эти приставства они существовали лишь формально, а реально надзор за ними осуществляло военное ведомство. В 1995 году Екатерина II опять издает указ о том, что дозволяется некоторым нагайцам, из Казлярской степи, так называемой в Дагестане, ногайская степи сейчас, это, переселиться в Северное Причерное море, в Таврическую область. Для того, чтобы как бы заселить опустевшие эти регионы. А из переселившись перешло около тысяч ногайцев в, в ту степь. Однако вот русские купцы пишут уже в следующем году, что там довольно они развели такую. Грабительскую деятельность создавали опасность для проходивших купцов. Тем не менее, они там ну, закрепились на некоторое количество времени. Вот так, например, в 1802 году из них сформировали два полка специальных кавалерийских в российскую армию которые участвовали в том числе в наполеоновских войнах на территории России и в последующем ответном движении русских войск в сторону Парижа. Их начинали потихонечку переводить на оседлость, особенно в первых именно вот этих причерноморских. В 1812 году, после ну, вот этой Великой Отечественной войны с Наполеоном, значит, образуется официально уже Таврическая губерния, в так в вот на этих территориях, где они проживали. То есть они входят в состав уже самого государства российского и их начинают приводить с кочевью в оселый образ жизни. То же самое происходит и на, на Кавказе, в частности в Ставропольской губернии вновь образованные их включают в нагайцев в отдельные регионы и пытаются привлечь к жизни. Что, в общем-то, сопротив... встречается серьезное сопротивление среди нагайцев, привыкших жить кочевым образом жизни. Вот это вот принуждение к осёдлой жизни э, в сочетании с тем, что э, со стороны чиновничества они терпели постоянное притеснение. Э, и даже, как он писал командующий Кавказом Роузен э, в будущем, что э, с вследствие того, что законы были в принципе сформированы нормально в Российской империи, но их исполнимость была на низком уровне, что нормальные офицеры не шли в, в, в это управление, в чиновничество именно, в местное, в, в администрации. Считалось это неинтересным, скучным и позорным. Туда приходили люди довольно сомнительного качества, занимались своевольством, там, то есть творили что хотели. И именно вот это вот очень сильно влияло, хуже, чем сама война на эти народы, в том числе и на черкесов, кстати. Все это привело к тому, что, началась массовая миграция нагайцев в Турцию, в Османскую империю, исход. Все это еще усугублялось тем, что со стороны Турции, видя эту ситуацию, наоборот, подначивали только это население, особенно как нагайцы, они же были по религии мусульманами, соответственно, единоверцев, на единоверцев больше всего влияло вот эта политика. То есть Турция рассылала своих эмиссаров, которые рассказывали вот эти постоянные истории про райскую жизнь в Турции, о том, что действительно, как только переедут, у них все будет прекрасно. Для этого своя логика была у турок. Они даже издали закон 9 марта 1957 года о переселении народов Северного Кавказа на территорию Османской империи которому, значит, очень привлекательные там, льготы расписывались, то, что выделяться будет и жилье, и сход, там, и освобождение от налогов, и освобождение от службы в армии. Все это делалось для того, чтобы в Османской империи там, преодолеть свой внутренний кризис, связанный с тем, что у них были довольно обширные пустынные территории от Ближнего Востока, которые нужно было кем-то заселять для того, чтобы усиливать, скажем так, управление этими территориями, чтобы их не потерять элементарно. Таким образом шло вот это перманентное переселение. Турция вообще была готова принять до 300 тысяч мигрантов. Все это усилилось в Крымскую войну. Дело в том, что в Крымскую войну Нагайцы они как бы не то чтобы сильно участвовали, но довольно серьезно симпатизировали к крымским татарам, которые сопротивлялись вместе с союзниками российской власти. Поскольку на тот момент у них было уже такое довольно глубокое смешение с крымскими татарами. После войны в Крымской, после 1956 года Нагайцев в российское правительство обвиняют в симпатиях к Турции. А оставшиеся в Северном Причерноморье нагайцы в связи с вот этим давлением предпочли либо влиться в состав крымских татар, но основная масса была депортирована в Турцию, то есть они предпочли уплыть и там была ассимилирована впоследствии турками. С 1860 по 1862 год вот из так называемого Мелитопольского уезда выселилось 50 тысяч нагайцев, то есть это практически все население нагайское. И эмигрировала в Турцию. Что касается закубанских нагайцев, которые вот в Черкесии кочевали, в частности, в Кабарде, они попали в ту, же, в ту же струю, попали что и черкесы в Кавказскую войну, то есть они предпочитали сражаться на стороне черкесов и естественно вместе с черкесскими мухаджирами вынуждены были потом выселяться в Турцию. Таким образом, к 1962 году в Кубанской области осталось не более 5000 нагайцев. В 1961 году нагайцев, которые жили между Кубанью и Лабой, их разделили на два приставства. Верхнекубанская станица Батал Пашинской и Нижнекубанская с центром в Армавире. Однако это как бы не привело к серьезным последствиям, потому что после, через, буквально через несколько лет после массовой иммиграции в Османскую империю э, пришлось их обе эти провинции упразднить. По общим сведениям, э, вот с 58 по шестой год переселилось с Кавказа около 70 тысяч нагайцев. Оставшиеся распределили, посмешивали с другими нагайцами, кочевавшими по всему Кавказу, то есть разные орды поперемешали между собой и распределили в Ставропольской губернии. А также небольшую часть проживала в Терской области, они и сейчас живут в Чечне, небольшой нагайский район. В настоящее время нагайцы проживают в основном на Северном Кавказе и в Южном Поволжье. В частности, в Дагестане, в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии, Чечне и Астраханской области. От их названия происходит наименование Ногайская степь в Дагестане, где они являются одним из составляющих Дагестана основных народов, то есть ключевых. Также они проживают из потомки мигрантов в Турции и Румынии где восприняли они такую культурную идентичность, стали культурно ближе к туркам и румынским татарам, но помнят о своем нагайском происхождении, и как бы вот эти определенные ассоциации в Турции, там в Румынии, они имеются, ассоциации поддержки нагайского языка и культуры. Всем недавно в карачаево Черкесии было принято решение в 2006 году, был выделен отдельный нагайский район также. Потому что считается, что там они тоже один из пяти образующих республику этносов считаются. Ну и как я уже говорил, в Астраханской области живут небольшое представительство сообщества Карагашей, которых остались там после исхода калмыков в основной части а также оста небольшие остатки э, так называемых юртовцев, юртовские татары еще называют, это вот остатки именно большой Ногайской Орды, которые там и остались проживать изначально. Такова предыстория появления, распространения и трагическое как бы вот, разрушение э, Ногайского этноса. Считается, что именно битва вот эта суворовская она повлияло на дальнейшую судьбу этноса вообще ногайского, то есть сломало основные хребет этноса и в дальнейшем он уже не был таким, как бы настолько пассионарным, он не развивался уже в таких масштабах, как изначально. Тем не менее, нагайцы самые активные в Дагестане, они поддерживают свою культуру, свой язык, продолжают там существовать, развиваться, имеют статус, в общем-то, малого народа в Российской Федерации на сегодняшний день. А на этом все. Ставьте лайки, комментируйте, общайтесь, делайте припосты. Следующий выпуск у нас будет уже посвящен наконец-то кабардинцам. Вот. Но будем продолжать переснимать и старый. Всем пока.